Доброго-доброго всем денечка. И вот я решила задать такой вопрос тем, кто смотрит мой канал, моим подписчикам. А что вы сажаете вдоль забора? Вот у нас такой забор, даже туда вот вдоль дома. От соседей мы так оградились. Давно это уже было кирпичный такой забор. Ну, самый наипростейший. И я всегда думала, как же можно его облагородить этот забор. И посадили вот тут девичий виноград. Он, конечно, очень хорошо уже подрос. Растет он где-то года 4. Да, скорее всего, 4 где-то. И каждый год я его вот так вот прям подрезаю. Он потом кучерявится, идет вверх. И, в общем-то, неплохо, такой зеленой стеной он смотрится. Ну и вот надо его подрезать. И вообще в течение... В течение лета а, выступает сюда очень активная зеленая листва и всегда надо ее убирать так чтобы она стремилась вверх подрезать ну, во всяком случае вот а, так здесь вот смотрится у меня эта стена ну, хорошо потому что веселое такое зеленое пятно если бы его не было было бы конечно не очень интересно тут вот у меня клематис вдоль забора тоже стоит но он быстро отходит это клематис белое облако и он быстро уходит отцветает быстро вот так я украшаю свою стенку это зеленая стеночка такая девичий виноград хорошо хорошо но у меня еще вопрос вот как и кто как и кто вот свою предфасадную зону облагораживает, мне интересно Вот я покажу, как я это делаю может какие-то будут предложения мне интересно, сейчас вам покажу вот так выглядит наша улица, она тупиковая и каждый что-то сажает у себя здесь вдоль дома вот это наш дом и такая предфасадная часть, то есть забор, все как положено и очень долгое время я не могла никак придумать, что же можно здесь посадить, чтобы ну, было хоть во всяком случае прилично. Я сажала сюда однолетние всевозможные цветы, ну прям в большом количестве, но ведь они зарастали травой, и так все это было ну, трудоемко заниматься. И вот я приехала тут в одну из соседних деревенек знакомые и увидела, что у них стоят рябины. Вот также заборчик, фасадная часть дома и стоят рябины. Это было так красиво. И здесь внизу зеленая травка. Ну, в этом году все было выжжено, травки как таковой нету. Вот. И мы решили с супругом, что надо съездить в лес и копнуть рябины. Маленькие рябинки, это было, может, тоже лет пять назад копнули. Совсем маленькие были они. В лесу мы копнули штук 6, наверное, этих рябинок. Вот посадили здесь вдоль забора. Но, к сожалению, не все они выжили. Не все выжили. И вот в этом году только они еще стали плодоносить. Вот тут... Видите, только ягодки еще первый год появились. Вот такая рябинка была посажена ну, лет пять назад, скажем, да, лет пять. Вот. И вот так вот две рябинки здесь стоят вдоль. Вот этого забора здесь тоже вот они вытянулись такие. Ну, хорошенькие, хорошенькие рябинки. Вот. Но у меня вопрос был, вот что же делать... Вот так вот вдоль забора чтобы посадить такое вот тут вот потому что вот трава трава не растет трава в этом году не росла а вот тут вот у меня сидели бархать и у меня пришла такая идея что надо все-таки здесь что-то многолетники посадить и... и посадила я хосты вот буквально это было у меня два Тому назад скажем я посадила хосты мне посчастливилось с хостами у меня много рассадного материала было и посмотрите как я посадила свои хосты до забора и если они конечно все это поднимется все будет хорошо то конечно конечно хосты будут неприхотливо расти такими кружочками и очень-очень будет хорошо Ребина у нас не отошли и вот я посадила тут спирею кустик из спиреи вот они еще даже видите как цветут но она весной в мае месяце цветет очень хорошо сиреневыми цветочками здесь вот такая спирея серая она тоже очень хорошо цветет и вот эта спирейка маленькая, тоже она очень красиво цветет, сейчас подросла. Но это, цветок, который, это кустик, который цветет весной, в начале июня. Вроде как ничего сейчас уже сюда и не надо. Вот. К этому забору, вот, я не знаю как. Сажает, как облагораживает такую предфасадную часть. Вот я еще тут вот в углу воткнул вот эти цветочки. Они очень агрессивные, я даже не знаю их название, но это желтые, они сидят, но путь в углу тут как украшение. Веточки так вот растут желтенькие, тоже красивые. И у нас какие-то клумбы декоративные. Вот есть вот такие колеса раскрашенные. Я тут тоже вот крайние уже это наша вот крайняя граница. Я посадила здесь тоже хосту. Ну, дай бог отрастет и тоже она себя тут красиво в этой клумбе покажет. Ну а перед самым фасадом в дом, перед воротами, перед воротами тоже сделаны из импровизированной клумбы из автошин. Здесь у меня ну, вот уже третий год сидят хризантемы. Хризантемы. Красавица такая. Вот Зацветает туговато, поздняя. Ну, хорошо. Но надо поливать ее, конечно, потому что при том жарком лете, какое было нынче, обязательно требуется заполив. Вот Это у меня гибрид 53. Очень Хорошо тут вот прям вот Очень хорошо построился. Смотрите как. Очень красиво. Вот так вот э -э, хризантемы хорошо смотрятся вдоль заборчика. Вот, и тоже тут границы вот гроша у меня стоят тоже хризантемы. Смотрите, как хорошо Они Желтенькие, яркие такие нарядные тоже в автошинах видите как сочный цвет такой прям такие нарядный очень очень красиво смотрится очень красиво и вот так общий вид общий вид вот такой посадной части нашего дома вот тут бы что-то под деревьями посадить может быть тоже, чтобы трава не росла. Но пока в размышлении не знаю, как быть. Как быть, как быть. Что-то, может, вы сажаете, подскажите, пожалуйста. Ну, мне интересно. Вот видите, как у кого ведь, что у нас вот тут такие импровизированные клумбочки у соседей сделаны. И тоже вот что-то в той забор сажается. Вот мне прямо интересно, что же сажаете. Вы, как у вас, все это выглядит Мне Интересно просто очень интересно. Пишите в комментариях, как вы украшаете и облагораживаете свой фасадный, фасадный <свист> вид дома чтобы со стороны было а, интересно и красиво. Вот году, а нет, в прошлом году я сажала здесь вот вдоль забора. У меня очень много было посадок вот этих желтых хризантем. И они были посажены здесь вдоль забора. Вдоль забора желтый так красиво. И когда приезжала, у нас обычно ездит почтальон, и она говорила, я всегда еду и с восхищением смотрю, как у вас красиво, солнечно вот тут вдоль забора, какие красивые красивые у вас хризантемы, желтые, яркие. Но в этом году вот у меня не все хризантемы прижились и выжили, поэтому я решила, что я посажу, ведь ее надо потом убирать, вот в чем вопрос, убирать надо обязательно. А тут уж я решила, что пусть у меня будут многолетники. И я решила, что надо посадить многолетники, вот хосты, пусть они таким образом осваиваются на этом постоянном месте. Все-таки это многолетнее растение, оно освоится, растет такими кружочками, будет красиво. Хочется мне не сажать каждый год. Со временем уже эксперименты делать не хочется. Так что пишите в комментариях, как вы облагораживаете свою приусадебную, как вы облагораживаете свою фасадную часть дома. Я буду рада почитать комментарии и увидеть. Ваши ответы на мои вопросы. Может, что-то придется добавить, чтобы получше, поинтереснее. Всем вам я желаю добра, здоровья и мира вашему дому.